Ту-ту-ту-ту, какой сегодня прекрасный день. Я бегаю босиком по мягкой травке и собираю грибочки, что может быть прекраснее. Ты знаешь, почему ты здесь? Ты попал сюда, потому что ты был плохим мальчиком. И у меня для тебя хорошие новости. Ты можешь выйти, если будешь следовать моим инструкциям. И я тебе больше скажу, ты вполне возможно выиграешь приз. Но запомни, главное нужно выжить. <связывая> <связывая> Поздравляю. Мы попали на видео под названием «Ловушка злобного гения» по мотивам фильма «Пила» от режиссера Папа Чиза. До моей мечты осталось совсем недалеко, 60 тысяч подписчиков, поэтому, если ты не подписан, обязательно подпишись. Ну а если ты хочешь, чтобы следующий ролик вышел как можно скорее, прожимай лайк. А на 100 тысяч лайков я сделаю максимально безумную ловушку. Короче, все зависит только от вас. Ну и, конечно же, не забывайте писать комментарии, чтобы Папачи занял первую строчку трендов. Всем приятного просмотра. Мы с репринцевым зашли на сервер после вайпа. Растурия US Montaze. И на этот вайп у нас был грандиозный план. Мы хотели отстроить квесты по мотивам фильма «Пила». Короче, план таков. Мы сейчас быстренько крафтим луки, убиваем всех, просто отжимаем калаши сразу. Изучаемся, проводим электричество, делаем автоматизировано все. Угу. У меня есть один вопрос. Какой? Что такое харбор? Это порт. Первой и самой главной задачей было на старте встретиться, потому что за мной постоянно бегали аборигены, которые пытались меня убить. Ты где? Я на свалке. О, я недалеко. Офигеть, смотри, там два дропа падают. Бежать до репринца во мне пришлось довольно долго, но это того явно стоило. Ведь там мы могли переработаться и нафармить компоненты на первые пушки. Мне, пожалуйста, что-нибудь на ткань. Спасибо. Серегу зажали в тракторе, и убежать оттуда он не мог, потому что его контрили арбалетчики. И в один момент он просто сошел с ума. <с Перерабатывал я, значит, компонентики, и на меня напал какой-то бомжик с копьями. И нам пришлось его замесить. Кто из вас сто? Мы его убили. А еще на этой свалке было довольно много различных фармеров, которые тоже пытались что-то залутать. Вон, видишь, бегает? Вижу. Можно тут на крыше сесть, короче, и ждать, когда они придут. Вот здесь the best место, иди сюда. Неправильное какое-то место. Дай руку! Что-то как. Хватайся! <смех> План был, конечно, неплох дождаться их здесь, но сюда они идти не собирались. И тогда мы выдвинулись прямиком за ними. С арбалетом. Их двое. <смех> Хорош! И лута у этих челиков было довольно много, вы просто на это посмотрите. Старт был идеальный. Вот это я понимаю просто. Вот это топ. Сразу мы переработали все ненужные компоненты, и нам оставалось самое сложное. Выбрать место, где мы будем жить. Блин, а где перерабатывать будем? Маяк есть. у, -у, -у тут есть клан геймеры. Увидев, что на этом острове кипит жизнь стоят клановые игроки, мы, недолго думая, решили построить свой первый домик именно здесь. Ведь понимали, что здесь точно скучно нам не будет. Чуешь, да, чем пахнет? Клан челика. Два челика, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги! Я пока спрятался. К счастью, мы успели построить домик до того, как нас спалили эти челики. Ну, а первым делом нам нужно было поставить хотя бы кодовые замки, ведь Серега просто не мог открывать двери. Мы побежали на маяк, в котором уже сидели какие-то лутатели. Че по потайному пролозу будем? Да. Я напрямую пойду, давай ты по потайному тогда. Ах ты ёб! Да сверху сидит там на подъеме. После того, как мы зачистили маяк, мы переработали все ресурсики, которые у нас были. А по пути домой мы впервые познакомились с нашими соседями. Я типа убил. Слушай, нам бы домой унести. я типа залутаю. Ну там дерево вроде фармил. о Смотри, какая вкусняха. Где? Вкусная, нежная тыковка. Смотри, по факту знаешь, что можно сделать? Залезть к этим типам наверх. У них видишь солома, а вдруг там все открыто? Маловероятно, но я хочу туда. Я уже гаражки там вижу. Нам, очевидно, нужна была лестница, чтобы попасть на их территорию. Поэтому я поставил первый верстак и изучил ее. Чего? Ты видел, куда лестницу переставили в изучениях? Офигеть, я все изучил, гарпун и лестницу А у нас нет веревок Поплыли тогда в воду вначале Ну а после нам оставалось всего лишь нафармить веревки И для этого мы решили отправиться в лабу Странно, я тут типов не вижу Мы были действительно приятно удивлены Ведь в лаборатории никого не было И мы могли спокойно налутать все, что нам было необходимо Ух у -у -у -у. Да я же тебе говорю, я не верю, что все так просто Такого не должно быть Конечно, ничего простого на Растурии не бывает И к нам приплыл какой-то тип Тут на баллоне Тихо, не топай, выключи хайк Вот справа где-то Стой там это, у, да, тебя, да. У, тебя, у тебя башка Да я думаю, не стоит Я его убил Прекрасно Офигеть, а мне некуда это складывать когда погиб Серега, мне пришлось отсюда сваливать, ведь я понимал, что, скорее всего, он был не один. По пути я сразу хотел все переработать, но на маяке меня уже ждал небольшой сюрприз. Меня убили, слышь? Я появился дома и быстренько отправился к своему трупу, ведь я понимал, что, скорее всего, он может меня не залутать. Идет лутать меня. Серьезно. Я залутал себя. Я сейчас этого типа убью. О! -о, -о. Убил его! У нас берданки под хатой, аккуратно. Я его убил. Хорош. Два хита дал ему. Три. Чекай, я убил его? Нет! Он хиляется шприцами. И здесь его дружок уже. Он дальше бежит? Да, да, да, дальше бежит, с дружком своим. Хоть они и убежали, но нам все равно это было на руку. Ведь мы собирались переработать все компоненты. Я ему пять раз попал в него. Как так, нафиг Непонятно. Там дом сгнил, кстати, на воде. А, я там был. Пусто? Да. У них, наверное, компонентов вообще тьма была. Раз они так убежали. Ну а по пути домой мы поняли, что это были наши соседи. Потому что именно оттуда они стреляли с калаша. Ты видишь их? Да, здесь, справа! Прям на мне. друг, uh, can you give me? Он убил меня. Готовься. А то убил? Меня убили. Возьми с меня питон, я ему дал хиты голову. Ай, меня убил он тоже. Я не успел даже подбежать к тебе. Да, это наши соседи. И в этот момент мы поняли, что на нашем острове живет довольно серьезный противник. Тут ведь главное что? Мы заявили о себе, значит, да? Сказали, что мы ваши соседи. Мы решили поставить второй верстак и изучить хотя бы какое-то оружие. Ведь питоны у нас внезапно кончились. Помп это... Это прям вообще топ. Я предлагаю пойти наказать их с помпачами. Можно. У них, по-моему, всего один выход. Они поставили всего лишь одни ворота, чтобы выходить из дома. И это была большая ошибка. Блин, ну, К ним можно забуститься прямо сейчас на крышу. Не на крышу, а на теру. Я у них внутри! Габелла у меня. Тут куча металла. Сейчас буду. Тут Сера. А есть вариант выкинуть там какую-то щелку? Я могу этого типа убить. Подойдешь сюда? Подхожу, подхожу. Не, он первый меня убьет так. Он прям под хатой сидит. Да, под хатой двое. Меня убили. Понял. Потом мы решили пойти пофармить веревки, ведь нам нужна была лестница, чтобы попасть на их территорию, и наткнулись на агрессивных соседей. Oh, okay, okay. Подбачивай его, иногда выглядывай, просто понял? Только mm -hmm. чтобы он по тени стрелял, выглянул, и зашел обратно. Да-да. Подбачивай. Он целится в меня прям сейчас. Еще раз выгляни и зайди обратно. Где он? Не видишь его? На крыше. Все пишет сюда. Шерка идет, к... идет, идет к тебе. Услышал. Готов. И этот готов. Хорош. Лутаю. Блин, у них там бункер какой-то, но я боюсь туда прыгать. Не хочешь прыгнуть вниз? Давай. Я Ты в луте. Ты в луте? Да. Пол. Гаси их. Гаси, мужик. Тут супер. Тут много? Пытаюсь понять. Да, тут прям хорошо. Тут жить можно. У них как-то бункер открывается странно, слышишь? Тут в шкафу надо авторизироваться, что ой, тут Ганов, ой, батюшки святы Я попытаюсь, сейчас я им сначала спальники посломаю к херам Давай Я могу тут стоять в этой фигне, чтобы они не закрыли нас Ну если закрыли, лишь это... так это... не мед Огненная турель, я через нее прыгнул А пока Серега занимался уничтожением шкафчика, я пытался оставить этот дом как только мог А когда шкафчик рухнул, я поставил еще пару стеночек. Я застроил, чтобы они не могли их закрыть, понял? Да-да-да, но меня здесь закрыли. Кто закрыл? Меня убили! Как оказалось после, клановые игроки были друзьями тех, кого мы дипнули. Но все же, самые самой главной задачей мы справились. Мы застроили домик кемперов. Серега остался в доме и продолжал что-то выдалбливать. А я же с двумя щерками пытался найти челика, который бегал с пушкой. Давай, давай, блин! Я убил его! Изия, кейф, кемпич! Я же забрал! Хорош, уноси домой! ха вы можете спросить, а почему я знал, что этот Челик бегает именно здесь? До этого он пару раз меня убил, когда я бежал к рыбацкой бухте, поэтому я его выследил и йонькнул его калаш. Ха -ха -ха -ха -ха. А после я отправился фармить бочки на воде. Нам нужны были баллоны из под пропана и веревки, чтобы устроить биг -йоньк. Не возле воды жить это вообще такой топ. Всегда какой-то движ, какие-то кланы странные, которые всех рейдят. Бочки, конечно, это хорошо, но под водой намного лучше, поэтому я купил подводный сет и отправился лутать ящики. В воде тоже было неспокойно за мной, и там плавали какие-то акуленки. Но против них у меня было секретное <с оружие <с под названием Комсатель Черепов. Че против Лидоруба хотел поиграть, что ли? В воде. Блин, сейчас надо молиться, чтобы никого не было на маяке иначе как было. Мне действительно на этот раз повезло. Возле маяка никого не было. Поэтому я переработал все свои нитки, которые я нашел. И мы уже могли скрафтить лестницы. Но этого было недостаточно. Нам нужны были пружины, чтобы мы могли атаковать наших соседей. Пришлось плотно полутать лабу. И поверьте мне, ящики там спавнились практически каждую минуту. И в одном из них я даже нашел СМГшку. СМГ. Ты нашел СМГ? Да. Вообще бомба. Наконец, скраба нам хватило, чтобы пройти полностью второй верстак и изучить драгоценный патрон. Топ. Просто топ. И хилки надо изучить по-любому. Изучил. Пришло время доставать наших соседей. Мы скрафтили лесенки и отправились прямиком к ним. У них еще печки там работают. По-моему, никого дома нет. Ну так давай, быренько, быренько. Готов? Yes, of course. Убью его! Хорош-хорош-хорош-хорош! Здравствуйте! Есть фонарик лишний? У него где-то пушка была, где? Еще оружие! Подходят! Ты схватил его пуху или не нашел? Я на крыше! Я не нашел пушку его! Тут МВК-двери, прикинь? Питон нашел. Хорош. Лутай все печки. Залутал, они пустые были. Все пустые? А, тут металла немного. Схватил. Коптер забираем, улетаем. Просто разобьем нафиг его. Давай что просто. хорошая идея? Да-да-да, они идут уже, возвращаются. Я вижу их, они фармят. Поехали. Смотри, там дроп, двойной на дроп. Так-так-так. Ну и кто теперь снизу? Блин, а тут огромная хата, походу. Да-да-да, да, на крыше. На крыше двое! А -а -а! На крыше двое! <с Он с пуликом. <сих> <сих> Давай уйдем. Пока не поздно, просто уезжай. Ну улететь далеко так и не получилось. Потому что у нас кончилось топливо. И я потерял по пути репринцева. Бегаем! Я еще по хп... А, я упал! Прощай, Диман! <сих> <earth sogenan> <сих> Мы знали, что эти клановые игроки пошли куда-то фармить. И тут у нас с Серегой появилась идея. Можно сесть у них внутри, слышишь? Да, да, да. И ждать, когда они дверь откроют. Они откроют по-любому. О, так тут... еще уже там? Да. О, еще металл вот. Открыл ворота. Минус один? Я... Я... Там много? Лутай наверх залазь. К сожалению, из-за того, что мы играли на американском сервере, иногда приходилось откисать именно вот так. Но мы на этом останавливаться явно не собирались. И представляете, какая ирония? Меня постоянно убивал челик с ником Чиз. Яша, приду. Убил, Коша! Хорош. Я подхожу. Еще убил. Икай так сильно как никогда раньше. Они стреляют с питоном. Убил одного. За тобой бежит Дима, за тобой откуда? бежит. Откуда, откуда бежит? С хаты, с хаты на помпе. Давай, Димасик, я верю. Убил типа, с питоном. Меня чуть бомж не убил. У меня петля с Калашом. Калаш засейвил. Красавчик. Я типа память Там у них под хаты очень много. Я сейчас голую туда бегу. Попробую что-нибудь схватить. Забрал Томик. Тело, тело, тело. на мне. Убил меня. Уноси. Я забираю. Я забираю. Я МПшку забрал, и Калаш. И Томик. Слушай, я думаю, они не особо рады, что мы у них соседи. А нифига нас бомжами убивать, да? На крыше один. Он мне ни хрена не сделает. Так, я сейванул. Он меня убил. С крыши. ха Они уже с Берт стреляют, ты понимал. У них, походу калаши закончились. Чувак, у нас к хате сейчас крадется. Кто? Голый с ганом. Откуда? Вот он, вот на мне. Схватил Томик. Я всех убил. Хорош. Но на этом все не закончилось. Наоборот, все только началось. Дверь открыта, аккуратно, они в щель там бьют. Тут буст, буст нужен, буст. Давай, давай. Если буст будет, я запрыгиваю к на хату. Вот сюда. Давай, давай, давай, давай, давай. Я внутри. Я на крышу полез. Знают, они знают. Открыл ворота, тип. Минус. Отлично. Тут кровати. Я могу бы кровати у них вырубить, нафиг. Вырубай, вырубай. 200 МВК, чел. Сможешь выбросить? Надо кровати у них разбить, чтобы они не поднялись наверх. Все награбленное я отдал Сереге и продолжил разбивать у них кровати. До момента, пока они меня не убили. Но оставлять их так просто я не собирался. Я скрафтил себе еще побольше хилочек и вернулся на их территорию. Убил типа на крыше. Ворота открыл один. я запустили внутрь. Плюс ну, калаш Отлично Все, они все лежат Залезаю к тебе Наша схватка длилась очень долго, мы просто осадили их дом. Но в какой-то момент у них все-таки получилось меня убить. В конечном итоге мы стали для них злейшими врагами. По счастливой случайности они нашли наш домик и начали под ним сидеть. И мы понимали, что сейчас будет очень весело, потому что они точно были серьезно настроены. Меня убили. Готов? пинг не дал ему. Они еще рейдить нас будут. У нас есть чем застроиться? У нас дерева нет, мужик! Это бесконечная проблема с деревом, просто его нет. Ты сможешь дерево формануть? Я тебя впущу в дом, хотя бы косарь. Да я попробую формануть, но я как подойду? Или они ушли? По-моему, ушли, но может быть под хатой сидит один. Сейчас проверю. Да, один под хатой сидит. Понимая, что они вот-вот уже придут нас рейдить, я приступил к улучшению нашего домика и застроил все, что только мог. Бегу к дому. Блин, я уверен, что у них Сишки есть. Но ну, а в проем я для них поставил еще один подарок, который затруднил бы им рейд. А тем временем, Серега Репринцев Принцев отвлекал их как только мог. Ой, oh, no, please don't raid us. <laughs> Тут три рыла нас рейдят, Дмитрий! Блин, три, у нас столько нет! Три рыла! <laughs> <laughs> Я yeah. все застроил. Эй, uh -huh. 20 эй, эй! Эй, эй, эй! Эй, эй, эй! ха ха ха Эй, эй, эй! Эй, эй, эй! Эй, эй, мы, короче, перекидчик потом скрафтим и все. И будет у нас уже легальный бункер. Меня вырубили. Я их на патроны байчу как могу. А я застроился, все нормально. Ну, френды здоровы, френды. Найш, найш, френды, найш. У меня есть идея топовая. Я убил их, слышь? А, это ты? Да! Я могу ремонт стенку? А, слушай, ну и сюрприз сюрприз Плюс две. I believe I can fly! Я могу тебе спальник кинуть, будешь в доме так орать. Uh -huh. <laughs> Сдаваться они явно не планировали. Они скрафтили еще разрывных и пришли снова нас рейдить. Они нас рейдят дальше! Я понимаю. На! Застроишься, а я попробую выйти убить их. Мне хана, брат! Когда я понял, что они, скорее всего, рейдить нас будут до последнего, я пофармил дерево, скрафтил деревянную дверь и соло-замок и попытался их закрыть. Я застроил их! Я закрыл их! Хорош! Он там? Да, он один там. Или двое. Готов? Готов, да. Два, раз, два, три. Ах, хорош! Плюс разрыва. Стой, стой, стой, киянку. Печку, печку, печку, киянку. Мы понимали, что под домом у нас сидят очень много типов. А поставить еще одну дверь мы не могли, потому что не было ресурсов. Поэтому мы придумали гениальную антигоэмгип-систему. Я могу запустить их. Пойди. Пусть заходит. Ха-ха! <laughs> На! Убиваю его! Бил типа под хатой Глянь, может у него дерево было Еще чекнул Ну и в конечном итоге отбить наш домик получилось успешно После того, когда соседи от нас отстали У нас появилась главная задача Сбегать по-быстрому, переработать компоненты Ведь нам срочно нужен был металл Жесть, просто прикинь, насколько они сильно обиделись на нас Что пришли рейдить Ай, блин У нас на хате сейчас прямо, короче, прыгает копейщик нет, а, понял. Ты все равно открыть дверь не сможешь. Наконец-то у нас снова появились железные двери. Мы полностью восстановили наш домик, и я снова отправился лутать фармеров, которые лутали воду. На! Ха-ха! Ха! Неплохо. Потом, как все подутихло, а мы снова залезли на территории наших соседей, которые нас рейдили. Но никакого движения у них мы абсолютно не услышали. И тогда мы решили им немного поднагадить и разбить большие печки. А! Ой, сломалось. Эй, hello, pumpkin man. <laughs> А после мы нашли шарик, на котором мы решили полетать в наших окрестностях и разведать обстановку. Ты думаешь, там что-то есть? <свист> <свист> <свист> Не, он сейчас будет быстро смешаться. Не, мы перелетели. Не ссадь, мы на территории. Прыгай вниз, прыгай, прыгай! <свист> <Ай>! <свист> Ты меня застопил! <свист> И на этой территории Пожа мы ничего ценного тебя. не нашли. Кланы куда-то просто испарились. И тогда мы поняли, чем стоит нам заняться. Нам нужно было поформить ресурсы, чтобы застроить наш домик. А иногда мы вовсе просто фармили фермеров, которые бегали в зиме. Один минус. Второй где? Дальше побежал на 330-340, но не уверен. Второй минус. Прекрасно. Вот и бур. Умер. Еще убил. Офигеть там армия бомжей, смотри, дерется. Mm. Ха -ха. Копейщик победил. Давай! Ха -ха. Потом бомжара подбежала и всех убила там. А иногда мы и вовсе нанимали каких-то бомжиков за пушки, чтобы они фармили нам дерево. Дерево, дерево надо. Дерево. Sorry, we, we don't from Russia, but мы uh, uh, можем чуть-чуть говорить. <связать> И желающих таким образом заработать свое оружие было довольно много. А когда наступил день, мы принялись расширять наш топовый домик. И чтобы в следующий раз мы точно могли отбиться, мы сделали несколько выходов из нашего домика. А где вход типа через треугольник, ладно. Мы увидели, что какой-то наш сосед купил подводную лодку, и мы недолго думая решили ее ёнкнуть. Ха-ха-ха! ха Ты видел, как он упал? Меня сейчас убьет. Oh yeah, mm. oh yeah. Mm. God, you're such me with a brick. Sod it! You're Я их убил, вроде бы. Нет-нет-нет, один просто спрыгнул, дышит. <смех> Над... Все, минус. Все, он надышался. Подышит на спальнике. <смех> <смех> <смех> <смех> а потом мы снова сели в лабу, и к нам приплыли гости. Минус один. Еще один. Добил. О, хороший. И наконец-то мы изучили все, что нам было необходимо со второго верстака. Застроили бункер и отправились отдыхать. Когда я зашел на следующий день, я увидел, что меня никто не зарейдил. А еще у наших соседей появилась отстрелочная. И домик самую малость улучшился в металл. И конечно же, первым делом у нас появилась идея облутать их территорию. О, слы? Тут металл, How much? Тут много металла переплавленного. <связывающие> <связывающие> И весь наворованный металл я перекинул репринцеву, чтобы он отнес домой. А еще в этот же момент я заметил то, что база у них гниет. Слушай, а почему они гниют-то? <связывающие> Там че упал? Эл, куда встал? Лёг на землю обратно. О! О, дорога! А потом возле нашего домика мы встретили двух водолазов, которые бежали прямиком слабы. <свят> Минус один. Забрал третьего. Так мы познакомились с нашими новыми соседями. Ну и потом, конечно же, под нашим домом начали сидеть челики, поэтому нам пришлось поставить еще пару дверок. Тут тип, тут тип, тут тип! Меня убил! А еще спустя некоторое время мы познакомились с довольно хорошим иностранцем, который рассказал нам, что он только зашел на этот сервер и у него не было домика. I, I и тут Серега предложил хорошую идею построить для него отдельную комнатку, чтобы он там смог поселиться. Слышишь? А давай этому типочку комнату сдадим. Ну, вообще можно из этого, ну, пристроить. А он будет нам дерево подтаскивать иногда. Давай. Мы его охранять. Эй, hey, want. You моей но мы можем. This is your room. We want to save your life. Save your life. You like it? You. Yes, yes. Take care, take care, take care, и мы ему отстроили довольно неплохой домик со всеми удобствами, поставили ящики и окна, и в принципе такому он был очень рад. Но спокойная жизнь была у нас не всегда. На нас стабильно нападали какие-то клановые игроки. Ой, их там четверо. Пятеро? Сколько? Мы тебя сейчас камнями зарейдим, дядя. Но в этот момент они даже и не представляли, какую ошибку совершили. Ведь у меня был калаш. Двоих убил. Троих. Четверых. Пятерых. Я всех убил. Я сзади. Я всех убил. Подлутал как мог. У меня патроны на калашку начались. Они прибегали к нам снова и снова. Нам просто не хватало патронов, чтобы от них отбиваться. Ты гуд? Да. Забрал его? Да. No, no, no, no, no. А потом мы столкнулись с действительно серьезной проблемой. Мы приютили еще пару бомжиков и подружились с ними. Но на тот момент мы даже и не догадывались, что один из них будет предателем. Я говорю вот про этого гражданина. Он сделал вид, что только зашел на сервер и притворился кипариком. И когда мы побежали фармить дерево, он спалил своему другу инфуту, что мы находимся именно здесь. И тот пришел и убил нас. А его друг был вот с этим ником. Да, это те самые челики, которые выбегали с воды, когда мы их убили. А потом меня убили снова. И догадайтесь, кто это был? Правильно, те самые челики. Мы начали поиски, где же они живут. Но, к сожалению, найти их так и не получилось. И тогда я решил заглянуть в профиль одного из их игроков. И увидел ссылочку на дискорд, куда я сразу же зашел. И там в дискорде стримили эти ребята. Okay. А, вы просто... в Discord. Они нас, конечно же, кикнули, но зато я получил хорошую информацию. Слышь? Ты понял, ты понял? У них хата с забором где-то. Да. Пошли искать. Мы долгое время пытались найти этот домик. Мы знали, что у них есть забор, неоновые двери, и где-то вдалеке виднелись лэпы. Так, это тип живет там, где видно лепы. Он бежал отсюда откуда-то, правильно? Хата... Обгорожено деревянными заборами полностью. И у них на скале еще какой-то домик стоял маленький. Типа гуся понял, на скале стоит. Серьезно? Чувак! Вот это! Да! Ух ты ж, нихрена себе! Недолго думая, мы решили запрыгнуть на эту территорию и осмотреться. Ведь практически все турели были пустые и разряжены. Не, а что если реально это не их дом, а они просто сюда запрыгнули, как мы только что? А вот он валяется, этот тип. В какой-то момент я даже нашел лазейку, как попасть к ним в отстрелку. Но там абсолютно все было закрыто. А потом к этой территории подбежал какой-то болтовщик. И начал по нам стрелять. Он с болтом. И тут я придумал план, как забрать его болт. Подбайте его. Пару раз просто в доме стрельни, и все. Он будет на тебя смотреть. Постреляй пару раз. Это бочка с калашом. Знаю, что, У меня типы. Много типов. Как только все замесы подутихли, мы начали фармить дерево на нашу задумку. А еще мы самую малость расширили наш домик, ведь ящики ставить у нас было просто некуда. Вот смотри, вот так у нас будет бам-бам пока в дерево все равно кто рейдить будет эту деревянную фигню так и в этот момент я уже тестил голос из фильма пилы чтобы максимально преподать атмосферы игрокам не убили, не убили. Ну а наши соседи, которые пытались нас зарейдить, уже начинали гнить. И, возможно, они просто забыли заправить дом. Я не уверен, но, по-моему, их уже обокрали. Нет, тут потолки стоят. А это означает, что правильно, что они уже тут были. Тут, тут дерево много. Прекрасно. Тут МВК-дверь еще стоит. И в этом доме мы нашли очень много ресурсов, которые нам точно были нужны на постройку. Ой, тут еще гантрап. А в печах Сера, ты видел? Там немного, да? Ну. Мы забрали все самое ценное и отправились в сторону дома. Чтобы реализовать наш план, нам нужно было много металла, поэтому пришлось поставить большую печку. А потом, когда мы бежали с плотного фарма, мы услышали взрывы ракет. И угадайте, что рейдили. Правильно, ту территорию, по которой мы лазили, и рейдили те самые челики, которые мы заходили в Дискорд. Оказывается, в тот момент они просто чекали этот домик. Но они в отстрелке могут сидеть уже. Ну я чекаю, чекаю окна сейчас. Запустишь меня внутрь туда? Где они? Не знаю, мне хедшот дали. Пытаюсь понять. отвигаю немножко. Я нашел, где они рейдили. Где дырка. Добей его. Он убежал наверх. Убил. Хорош, красавчик. У него ракеты. У него пороха Прекрасно. много. Куча кошек. Прекрасно, Прекрасно. Это они были, слышь? Я понимаю. Я вижу его. Я подхожу. Тебе с хилками надо идти сюда. Да, крепись. Сейчас буду. Убил типа еще одного. Я чуть не сдох. Помимо рейдеров зашли еще и хозяева дома, и поэтому отбиваться мне приходилось от всех сразу. Еще убил. Убил. Хорош, я пытаюсь запрыгнуть на пристройку. Залез. Ты залез? Да. Ко мне беги. Внутрь прям. Тих, тих, тих, тих, тих. Спокойно. Я здесь. Я, я, я не знаю, что надо забирать Я пушки выкидываю, берданки нафиг всякие Да Нас поджали со всех сторон И выйти через тот вход, через который мы заходили, мы уже не могли Но у меня были ракеты и идея, как отсюда выбраться Тут 9 хп, мы не выйдем с этого выхода Давай другой прорвем Последняя дверь, и мы на выходе. Уходим. Петляем. Вруби свет. <laughs> Чувак, что это было? Домой нафиг сразу. Давай сразу туда к Викишам. Надо скидывать как-то это все. Куда? На этот раз к нам присоединился иностранец Сен, и мы уже вместе побежали обворовывать ту базу снова. 20 boxes all loot. Блин, мы не забрали топливо. Ты видел, сколько там топлива было? Я все забрал, братан. Ты все топливо забрал? Да. Ха -ха -ха. Вот это нормально, слышишь? Я все свистнул. Я, Я сразу тут же все подсосал, что видел интересного. Вот это топ. Убил. Они двери ставят понял, лутай, уходи Я думаю, мы уже забрали все, что хотели Да, все, что, хот... все, что могли, я бы тебе даже сказал Убил двоих Они не застроили ту дырку, где мы были Тут все открыто Иду Комминсайд, комминсайд, бро, комминсайд Ком, комминсайд Го деф, го деф У меня пулик Все. А, у них тут что, галерея что? со всеми игроками, смотри. У меня выключено. Тебя выключили, понял. It's me, it's okay. А как он тут оказался этот бомж? В этом доме мы украли просто нереальное количество ресурсов. Вот примерно так выглядел всего лишь один ящик, который принес Сэм. No, it's all for you, bro. Я могу all. Я ничего не делал, Ты все. это. После того, как у нас появились Сишки, первым делом мы решили зарейдить наших соседей, которые ливнули. Чё, это настолько всё ези? Чувак, с <свят> У нас появилось много дизельных бочек, поэтому мы решили полутать большой карьер. И не зря, ведь это нам сэкономило огромное количество времени. Не того у нас стало достаточно, чтобы построить нашу ловушку. И по приезде домой мы сразу начали строительство ловушки. А еще нам пришлось зарейдить бедолагу соседа, потому что его шкаф нам мешал. А тут ничего не было. У него чел тут мертвый, череп лежит. У нас уже был план того, что мы примерно хотели построить. И поверьте мне, этот план был очень хорош. Это будет испытание. В принципе, да, тут многое не надо. Вот тут будет у нас лифт. Лифт надо сейчас полностью закрыть. Вот смотри, вот спустился чувак на лифте. Ему нужно открыть дверь. Дверь он открыл. Угу. Дальше он проходит, допустим, сюда. Здесь вот какая-то комната должна быть. Здесь закрыть стенка, иди сюда. Может с электрикой сделать что-то? А если так сделать? О, потом он прыгает вот на эту. Смотри. Выше Не, я специально так сделал. Потом прыгать сюда. Она ведет вот сюда, смотри. Надо так, чтобы было тяжело допыру. Чувак, ну это будет вообще хардкор по. А, тут всего одна помесь. А тут капканы будут стоять, слышишь? Помимо заданий, таких как пробежать через гантрапы паркура, мы сделали задание на логику и математику. Все было максимально просто. Лиши пример и отготови пароль. Приветствую тебя, игрок. Твоим первым заданием будет безумный паркур. Посмотри наверх. Видишь дверь? Тебе нужно добраться именно туда. А как ты это сделаешь? Это уже твои проблемы. И помни, я слежу за тобой. Я раскидал в каждую комнату в ящик проигрыватели с кассетами, где были инструкции, что им нужно делать. И наш квест уже был полностью готов. Оставалось всего лишь запустить первых желающих пройти его. А желающих у нас было очень много. Так, мне пройти можно? <смех> я столько людей еще давно не видел. <смех> Смотри, включил. Смотри, сколько участников? Проходите, первые проходите. Во, все, все. Ваш квест начался, я пошел как бы через. Думаете, что нужно сделать? О мой бог, отлично! <свист> Приветствую тебя, игрок. Твоим первым заданием будет безумный паркур. Посмотри наверх. Видишь, дверь, тебе нужно добраться именно туда. А как ты это сделаешь? Это уже твои проблемы. <свист> Они даже прыгают не на, на первый верстак, который вообще не предназначен был для этого. А мы его просто забыли убрать? Да. <свист> <свист> <свист> Они на первый запрыгнуть не могут. Чел! Он пошел по жесткому пути. Он смог хорош. Не ждет тиммейта, он устал его ждать. Ты молодец, ты справился с первым заданием. Я думаю, когда ты спускался, ты видел надписи на стенки. Так вот, вспомни их, и тогда ты найдешь выход с этой комнаты. Он наверх не посмотрел. О, увидел цифру, слышишь? Ага. М -м -м. Жалко, конечно, этого добряка. Наверное, ты посчитал, что все задания будут такими простыми. Впереди тебя ждут лазеры. Присматривай внимательнее к стенке, иначе ты умрёшь. Он пополз, положи тут. Только положи обратно, чувак, положи обратно, плиз. Все положил, смотри. А там нет патронов? Есть. Надо их ближе ставить. Ну ладно, фиг с ним. Окей. О, о. Ты видел бачеты, которые находятся в этом ящике? Тебе предстоит сделать выбор. Тебе нужно убить одну из этих стенок. Одна приведет тебя к Луту, а другая приведет тебя к смерти. Выбор за тобой. Левая или правая? Правая или левая? Мочеты лежат в ящике. Чувак, это а то, он, что он надо. Достала бензопилу. Уже взял. Руби его. Я пошел обратно. Давай. Да пройдите уже хотя бы первый эпизод, боже. Надо было паркур оставить напоследок, за что это самое жесткое испытание. Когда у тебя мало фпс, это все не.. Все, переключайся на него. О, хорош. Сейчас вниз Валяется. Я не знал, сколько это будет продолжаться, но впускал туда новых игроков. Ведь кто-то точно должен был пройти хотя бы половину испытания. Всех нахрен расстреляет. Будь готов. Дверь закрыта! Наконец-то трое из них смогли добраться до зловещей стенки, и они даже правильно выбрали, какую из них долбить. Честно говоря, я в тебе не сомневался. Ты дошел до следующего испытания. Посмотри внимательно на стенки, и тогда ты найдешь выход из этой комнаты. И в этом моменте, к сожалению, из трех бойцов выжить смог только один. Нет! Хм, что за странные цифры ты видишь на стенках? Возможно, тебе надо решить эти примеры, и тогда ты получишь код от этой двери. Итак, путник, ты дошел до последнего испытания. Выход находится и твой приз, за одной из этой двери, а за другой – смерть. Долгое время этот парень в куртке не мог выбрать, какую же дверь ему открыть. И наконец-то он принял решение и решил открыть правую дверь. И эта дверь действительно привела его к победе. <Siri> <lifting member> Ай, блин, хорош. Это была неправильная дверь. <UNKNOWN finding myself> Bye -bye> ну и так, как мою злобную ловушку никто пройти не мог, я даже позвал пончика и Баби Джона. Есть предложение Какие-то там записи, говорит, что-то там слушать надо, а где кассета есть еще Может слушаю? это доска что значит? Это, это 99-93 будет, ебанше. Чувак, я разгадал эту игру просто, это легчайшая катка. Молодец, я этот... дай я тебя поглажу. Спасибо, Бастин, спасибо. Спустя огромное количество времени Баби Джон все-таки смог подняться наверх и дойти до следующего испытания. Да ну я прошел! Я прошел! Ты где, пончик? На тебе в лицо. Не страшно. Баби Джон выполнял все инструкции, даже прослушал голосовое сообщение. Он взял мачеты и начал долбить стеночку. К сожалению, Баби Джон тоже не смог пройти это испытание. На самом деле участников моей ловушки было довольно много, но пройти ее так никто и не смог. Но все равно каждому бомжику я выдавал утешительный приз. Бери, может тебе пригодится. На вот турель изучишь. На тебе турель изучишь. На и тебе турель. И тебе. И сколько бы не было у меня участников, обычно все они заканчивали только так. Ну иногда даже вот так. А иногда мы с Серегой расчехляли пилу. И поверьте мне, это было очень весело. И надеюсь, вам тоже это понравилось и вы поставили свою оценку и подписались на канал. Впереди вас ждут новые истории. Ну а я всем желаю не болеть. Не идите по моим стопам. И я уверен, что некоторые из вас заметили, что мой голос просел. И это именно потому, что я простудился. Но в любом случае, не выпустить ролик я просто не мог, потому что я знал, что вы его ждете. Не забывайте добавляться ко мне в друзья в ВК и Телеграме. Я стараюсь отвечать абсолютно всем, поэтому если ты хочешь держать со мной связь, переходи по ссылкам. Всем пока!